Всем привет! Сегодня мы в Белейке. Наконец-то долгожданное лето, наконец-то долгожданное солнце и теплое море. Вода примерно 23 градуса, около 22, то есть уже можно нормально купаться. Вода в состоянии на 10 утра уже 27. Днем обещают около 30, поэтому, чтобы не пригреться, сейчас бежим купаться. Смотрите, какая водичка. Песчаные заходы в море, это все про Белек. Здесь нету таких красивых гор, как в Кемере, и вода не такая прозрачная, но при этом для тех, кто любит отели высокого уровня, для тех, кто любит именно песочек, всем добро пожаловать сюда, до встречи!